Здравствуйте, дорогие зрители. У нас в студии новый гость Олег Ахрамович. Спустился к нам с гор Солигорских. Он у нас активист Солигорского кружка «Краснобай». И и по совместительству представитель сообщества «Заря». Есть в России такое сообщество, одним из аспектов деятельности которого является текстологическая работа Собственно, содержанию которой и будет посвящен наш этот ролик. В общем, сейчас мы поговорим об этой текстологии. Я бы начал в качестве эпиграфа, задвинул такую мысль. Я у вас ее подчеркнул Олег мне скинул документ. И там утверждалось, что в настоящий момент оцифровать 10 книжек гораздо важнее, чем провести 10 митингов или даже 10 забастовок. Поэтому вот можно с этого и начать. Как говорится, обоснуй. Запрос, конечно, интересный. И надо понимать, что все равно, что бы я ни сказал, это будет всего лишь мое мнение. Поэтому я предлагаю, пусть по итогам нашей беседы uh -huh. ответ на этот вопрос каждый из слушателей сделает самостоятельно. У меня тоже есть уже ответ на этот вопрос, я его тоже озвучу в конце. Хорошо. А мы постараемся в диалоге дать им для этого всю необходимую информацию и начнем разговор о текстологии. Наверное, с того, что, собственно, такое текстология. Да. Что... Я как бы, вот, мне кажется, что эта фраза говорит сразу о том, что это не, ну, не про митинги речь, не про забастовки, потому что это офигенно важно. Раскрой это... нам этот очень важный момент. Что вообще такое текстология? Вот. Давайте начнем сначала. А, текстология, как и забастовки, как и митинги, как и учеба в кружках, как и агитационная работа – это А. Деятельность, как человеческая непосредственно, так и коллективная. Б – это инструмент для достижения некой цели. Цель может быть разная, там, у коллектива одна, у человека другая. В межнациональном общении это может быть третья цель. Но инструмент остается тем же самым. И мы, как бы члены сообщества, участником которого я себя считаю, Видим текстологию как один из инструментов. Это не панацея, это не спасение, которое вот сделал 10, 10 книг, оцифровал, и все, ты счастлив, больше ничего в жизни делать не надо. Нет, это один из инструментов, который, как мы считаем, поспособствует продвижению людей к построению коммунизма. Можно даже так сказать. Теперь давайте немножко о конкретике. Uh -huh. Я вот в Википедии открыл, там текстология, это исследование текста. Там. Да, ну это э, э, тот термин текстология, это все-таки термин для ученых, uh -huh. которые изучают, там, когда автор написал текст, в каких условиях, там культурное э, окружение. Мы э, под понятием текстология понимаем немножко другое. Текстология в нашем понимании, в, в марксистском можно сказать, хотя это неправильное слово, в, в технологическом смысле, потому что к марксизму непосредственно сама деятельность мало имеет отношения. Это скорее способ донесения марксистских идей до большого количества людей. Так вот, текстология – это приведение э, текстов, которых сейчас нету в сети, в удобоваримом формате. В удобоваримый формат. То есть, а. Оцифровка. Б. Вычетка. И в. Реализация этих текстов в, ну, в различные форматы. Обеспечение возможности реализации в различные форматы. То есть, допустим, огромное количество умной, красивой и нужной литературы лежит на тех же самых торрентах или на сайтах с литературой в формате, как правило, или DJV, uh -huh. или PDF. Оба эти формата представляют собой по большому счету картинки, в которых э, можно читать текст, но кроме того, что ты его читаешь, ты с ним ничего сделать не можешь. Ну, вот я, например, как э, в некотором смысле журналист, иногда испытываю необходимость, помню так, примерно цитатку вот хорошую. Вот если бы можно было в поисковик загнать. Да было бы здорово, но надо скачать 55 томов в дежавю и невозможно ее найти. То есть, если ты помнишь работу, в которой она прозвучала, тогда да, но если не помнишь работу, то это проблема. Вот. И А плюс еще э, особенность, если взять то же самое полное собрание сочинений Маркса и Энгельса. Э, Вначале в публику, публикуется работа к критике политической экономии. Потом в 23 томе публикуется «Капитал» как следующая работа. То есть вроде бы как логическая цепочка соблюдается. Но потом в 46-47 томах публикуются то ли предисловие к, к критике политической экономии. То есть сам по себе исторический, э, исторический ряд не соблюдается в, в публикации. Сначала публиковали самое важное, а потом добивали уже остатки. И поэтому для того, чтобы воссоздать э, мысль человека, который писал все это, порой приходится тасовать тома Маркса так, как это угу. э, правильно. А вот смотри, мне кажется, что постсоветское пространство, кстати, отличается Практически от всего остального мира, потому что здесь есть большое сообщество людей, которые ну, вообще просто оцифровывают книжки. У нас много торрентов, там вот старые советские просто сканет, сканят, сканят. Это может быть как бы справедливо ли будет сказать, что ваша инициатива – это некий рост над этим. Вот были люди, которые просто сканили книжки, а теперь вы хотите их перевести в распознаваемую цифру, чтобы можно было загнать цитатку, найти, например. Да, это следующий шаг, но я не знаю… Не готов сказать, что сейчас текстологическая работа на, как правильно назвать, на славянском пространстве, на постсоветском, на таком высоком уровне находится. Дело в том, что, насколько я владею информацией, текстологическая работой занимаются и немцы, и поляки. И даже в Латинской Америке вот в 2014 году было собрание, где... Собирались текстологи и обсуждали проблемы, проблемы, как работать, как сопоставлять результаты, как соединять результаты деятельности. Ведь надо понимать, что если какое-то движение хочет забороть другое движение, назовем так, угу. обойдем словами, то движение, которое хочет забороть, оно должно быть а информационно сложнее и б объемно охватывать то движение, которое оно хочет забороть. Вот Озаренок сейчас не поймет. Ничего страшного. Ну и белорусская пропаганда в целом. Они, mm. по-моему, считают, что надо проще быть. Наоборот, проще. Мы переживем. Ну ладно, у нас свой взгляд на события. Вот. Ведь почему капитализм победил феодальные отношения? Потому что феодальные отношения были, грубо выражаясь, закуклены в пределах своих графств, своих княжеств своих каких-то ну, начальных государств. Капитализм победил, потому что он установил связи между странами. Он э, системно и структурно был на порядок сложнее, нежели феодальные отношения, которые ну, ограничивали. Uh -huh. Человек мог всю свою создательную жизнь окучивать репу. И вот он окучивал репу, его отец окучивал репу, его дед окучивал репу, и другой судьбы он не видел. А пришел капитализм, и все поменялось. И стало меняться быстро. И с течением времени меняется все быстрее. И для того, чтобы ну, освоить закон этого изменения, чтобы понять, куда мы идем, вот для этого уже не хватает аналитической мощи одного человека. Маркс, как, ну, как гигант мысли, без, без преувеличения, взять его полное собрание сочинений и про Индию, и про Польшу, и про Италию, и про Америку, и про Англию, и про колонии. Сейчас капитализм разросся настолько, что охватить всю его сложность одним Марксом. человеческим умом и даже, даже двумя Марксами а. невозможно, б. бессмысленно, потому что основа... Э, Деятельности нас, как коммунистов, коллективизм. Мы должны все делать коллективом, и результат деятельности тоже должен быть коллективный. Так вот, закончим мысль. Текстология – это приведение имеющихся в интернете текстов в различных форматах, и тех текстов, которых в интернете пока еще нету, допустим, есть на торрентах полное собрание публикаций журнала «Под знаменем марксизма». Там от 1924 года и до 1944 практически. Вот. И там статьи на ту же самую... Вот, мне, например, интересна политэкономическая тематика. Там статьи на политэкономическую тематику. И когда ты начинаешь работать с этим, ты ну, немного офигеваешь от того, что мысль человеческая остановилась там в сущности, в XIX веке и подавляющее большинство современных вопросов, которые так пылко и бурно обсуждаются в чатах самых различных, что телеграм-каналов, что же, они все, оказывается, обсуждались еще в 30-х годах 19, 20 века. 1900. Вот самый наглядный, на мой взгляд, пример, самый такой поразительный. Это о том, является ли товар услугой. Помните же все эту бучу, даже услуга не товар, товар это вещь. И все так обсуждают, как будто вот пришел человек и сказал, я сделал открытие. Товар ⁇ это услуга. Ну, мы, мне кажется, после распада СССР очень много для себя переоткрываем после 90-х годов. Да, это связано с тем, что... Прерывание он... традиции своеобразное произошло, как мне кажется. И поэтому вот то, что люди уже отспорили, новое поколение такое снова. Опа! Да. А для, для исторической справки все началось еще в 1899 году. Некий Базаров ДА, один из переводчиков капитала на русский язык, выпустил работу производительный труд или труд, производящий ценность. И там в этой работе еще в 1899 году он уже вступает в спор с Марксом о том, что дескать, некие тезисы Маркса не соответствуют действительности, что Маркс не берет весь труд, который на самом деле производит стоимость. Я все содержание публикации не буду, конечно, пересказывать, но факт остается фактом. Вопрос о том, является ли услуга товаром, насколько сфера производства проникла в сферу обращения, и как отделить те, то, те виды труда, которые производят стоимость от тех видов труда, которые не производят стоимость, было начато в 1899 году, а в 1925 году, была целая дискуссия бурная, так называемая дискуссия Вайсберга Аболина, где Вайсберг критикует Базарова, Аболин критикует Вайсберга, Вайсберг потом критикует Аболина и обвиняет его в том, что Аболин скрытый террорист, тр троцкист, я прошу прощения, скрытый тр троцкист и соратник Базарова. А Болин говорит, что я... Тоже Базарова не уважаю, но и вы, товарищ Вайсберг, пишите фигню. Хорошо, По вот этому, собственно, перевод всего этого в цифру. Это попытка сделать так, чтобы традиция не прерывалась. Это попытка просто погрузиться самим в эту проблематику. Ну вот для вас, как для канала, по большей части философского, я читаю, смотрю вас, слушаю ну, всякий. вот а, Познание понятия. Возможно, лишь в его становлении. Угу. Нельзя зайти вот так вот на какой-то исторический кусок, исследовать процесс и думать, что ты его понял целиком. Тебе придется, хочешь ты или не хочешь, взять сначала и закончить концом. Некоторые говорят, что там нужно начинать прям с досократиков. Это мы отвергли. Это всегда хорошо. Как э, недостойное, как минимум с начала 17-18 века, с начала формирования капиталистических отношений с классической политэкономией начать придется все равно. Хотели бы мы того или не хотели, ведь надо понимать, сейчас я немножко современным языком заговорю, качество управленческих решений зависит от теоретического оснащения. То есть, если у тебя теория говно, Решение принимается на основе чего-то. Вот у тебя есть либо набор фактов, или то, что у тебя есть в голове, если там мало, то решение будет плохим. Да, и если это как вы яхту назовете, так она и поплывет. Результаты будут теми, насколько мощна ваша теоретическая база. Если ваша теоретическая база оборвана, неполноценна и не соответствует реалиям, а надо признать, что марксист. Теория марксизма требует над собой работы. Я не готов сказать, что она устарела и ее можно отбросить, но то, что над ней работать нужно, то, что ее нужно развивать, это очевидно, и, мне кажется, спорить по этому поводу бессмысленно. Давайте поговорим немножко об аспектах, которые затрагивает деятельность текстологическая, Потому что на разных э, слоях действительности эта текстологическая деятельность, она раскрывается по-разному. А вот эту дискуссию Базара у вас а, тоже в цифру? Да, она готова к публикации, и книга сама готова к публикации, и сама дискуссия. Там... Ну, я просто немножко, чтобы закончить с темы, так сказать, целеполагания, вы это все делаете и переводите в цифру для того, чтобы, на, например, нам спрямить эту дорожку, и нам не надо было искать это в дежавю, а такой хоп-хоп-хоп, вот оно на сайте выложено. Вот о целеполагании, Давайте зайчики, туда. О целеполагании мы сейчас и поговорим, потому что вначале мы уже говорили о том, что в зависимости от аспекта, в котором рассматривается этот самый инструмент, деятельность как инструмент, она дает разные цели. То есть для человека, как первый аспект это индивидуальный. Uh -huh. Для человека, как для индивидуума, текстологическая работа, э, ну, там два нюанса можно рассмотреть по большому счету. Первый это глубина погружения. Когда ты при, просто, даже если ты просто приходишь в кружок и читаешь, ты читаешь то, что дают тебе. Uh -huh. Вот тебе дали кусок прочитать от сих и до сих. Ты его прочитал. А как ты его понял? Насколько ты его понял? Что ты из него почерпнул? И самое сложное, что ты потом выдашь вовне, когда придешь к другому человеку и постараешься ну, передать то знание, которое нынче бурлит в тебе. Подсчеты показывают, что качественная передача информации происходит тогда, когда вовне Выдается где-то около 15-25% имеющейся информации. То есть, грубо выражаясь, если ты знаешь на процентов, а выдаешь 15%, тогда в этих 15% все это концентрируется, и видно по тебе, что ты знаешь как больше. Ну, <связываю> Сразу да. Но э, ты умеешь вот этот всё, весь кусок сосредоточить в небольших фразах. И Технологическая работа, помимо расширения э, взглядов, ведь на одну и ту же проблему у разных ученых разные взгляды, в, в разные аспекты, они с разных сторон смотрят, и когда ты рассматриваешь все их взгляды, ты выбираешь для себя правильный, ты э, начинаешь понимать, Почему, собственно, написано именно то, что написано? Ведь Маркс, помимо того, что излагал свои взгляды в том же самом «Капитале», ну, берем как основу, как, как центральное, центральное творение, помимо того, что писал, излагал свои взгляды, он еще критиковал буржуазных политэкономов. Он еще истебался там над этой же самой стоимостью, что, как, как, мадам, э, не, не помню, как... Я, ее я вот помню, когда Анти Дюринг читал английское, да, там просто пропускаешь цитаты из Дюринга, <laughs> читаешь, что ли, как Картинки пропускаю, а в суть пролетарскую вникаю. Вот. То, то есть человек, который начинает заниматься этой работой, он как минимум словно учится. Он будет, ну, много он чего Будет делать. шире и глубже видеть то, что он изучает. Ну и типа повод благороды так себя не заставишь, а так ты такой ты сейчас для других сделаешь, да. а, такой, ну а, а, ты вот сам чего-то а, а вот это как раз второй аспект индивидуальной части текстологической деятельности. Ведь э, смысл коммунистической деятельности – это вот как у Геракла было – 12 подвигов без помощи богов и благодарности людей. Ну вот здесь немножко не так. Ну, вот почти так, благодарность людей возможно, не гарантируется, но возможно. Но вот это, по сути, подвиг, который ты делаешь за бесплатно и для других людей, И причем ты делаешь это не один. Чем отличается и изучение материала в кружках от э, работы в текстологии, там есть вот этот важный аспект, когда ты приходишь в кружок и учишься, ты получаешь знания себе. Uh -huh. Оно у тебя там копится, а вовне получится что-то или не получится – не факт. Это стандартная статистика, если к вам на кружок вначале пришло 20 человек, если осталось в итоге 8, то это в принципе нормально. Это не, не только белорусские реалии, это и российские, не говоря уже о тех э, странах, где изучение и пропаганда коммунизма вообще запрещены. Об этом мы еще, кстати, поговорим. Вот. То есть, э, грубо выражаясь, у тебя в жизни появляется здоровый кусок времени, когда ты начинаешь жить при коммунизме. Почему? Потому что коммунизм – это не состояние. Коммунизм это не внешняя вещь, коммунизм это состоя, это движение, то есть когда ты что-то делаешь для других за бесплатно в коллективе и все это имеет ну, конечную вещь, которая принадлежит всем, вот это и есть коммунизм. То есть коммунистические отношения проявляются вот непосредственно в реальной жизни. Я читал ваш этот самый, поскольку документ, там еще важный вопрос, насколько я понимаю, это переводческие аспекты международного общения. Это будет третий и четвертый. Это будет третий и четвертый, хорошо, к второму давай. Второй, это коллективный аспект. Угу. Текстологическая работа, еще раз подчеркну, как инструмент, как деятельность. Не то, почему она хороша сама по себе, а то, что с ее помощью можно сделать. Вот собрались... На кружковое занятие 40 человек. Как определить, кто есть кто? Потому что они сами по себе расскажут? Весьма затруднительно. Потому кто из них кем работает? Еще более затруднительно. Только практика, только совместная деятельность, причем, опять же, совместная деятельность, имеющая единый результат на выходе, дает посмотреть, ага, вот этот ленится. Вот этот безответственный. Вот этот пообещал, что не сделал. А этот просто враг народа. Этому похер. А этот просто не воспринимает. Он пришел, потому что это модно сейчас. Вот некоторые, вот, вот сейчас быть леваком модно, потому что ну вроде как за справедливость. Вот. И пришел. Как определиться, кому из вновь присутствующих поручить по-настоящему важное дело? Ведь нельзя же, вот ты мне симпатишен, и поэтому я тебе поручаю, иди расклеи листовки. То есть, если мы возвращаемся к митингам и забастовкам, вот, поручи ему сразу накосячь. А если его сначала прогнать через технологическую работу на это самое... Вероятность будет ниже. Я не хочу сказать, что, блин, это идеальный инструмент, и он там с точностью до нуля. Но, по крайней мере, узнать человека в совместной деятельности... На порядок проще, нежели узнать человека ну, по его словам, по, по его поведению. Я тут, может, забегу снова немножко в третью часть. Но поскольку я так слегка знакомился с этими вашими документами, у меня возникло ощущение, что прежде всего это имеет как бы, это основные очаги вашей работы. Украина, Польша, что-то так. То есть а страны с антикоммунистическими режимами, где на самом деле митинг просто сложно организовать, чтобы не присесть. А вот это, кстати, еще один аспект коллективной деятельности. Дело в том, что. Ну, то есть я бы просто мог предположить, что почему именно текстология? Как бы есть же куча других мирных вариантов не забастовка, где можно обкатать людей. У меня сложилось такое впечатление, что ну, вот в Украине на самом деле очень, кроме текстологии, мало что можно придумать в этом плане. Да, да. Для здорового куска постсоветских стран и стран, лежащих рядом с границей, с этой. Вся коммунистическая деятельность практически в любом виде является уголовно наказуемой и находящейся под запретом. И есть все основания предполагать, что и нас в относительно недалеком будущем ждет эта же самая судьба. Не надо обманываться у власти буржуи, и будет только марксисты-коммунисты станут предъявлять собой представлять собой ну, хоть чуть-чуть, с их точки зрения, весомую силу в обществе, мы напоримся на те же самые явления, которые сейчас наблю... с ужасом наблюдаем в Литве, Латвии, Эстонии, в Украине и Польше. Не надо думать, что нас ждет какая-то другая судьба, что мы выйдем с широко развернутыми знаменами и нас радостно встретят. Хорошо, вот она наступает у нас декоммунизация, то есть ваш ответ – уходим в скриптории и переписываем священные тексты. Я скажу так, официальной деятельностью марксистского кружка uh -huh. Краснобай скорее всего станет текстологическая работа. Как разрешенная законом и не запрещенная в, в узких кругах. Uh, то есть книжки запрещены, но мы же как бы чисто… Только обрабатываем, опыт, да, опыт, обрабатываем… Историческое до... наследие и, все и такое так было. далее. Ну, окей, дальше что там у нас так. какой пункт? Дальше у нас два связанных между собой аспекта. Интернациональный… ну это Для себя нет таких аспектов на самом деле. Надо понимать, товарищи, что все, что вы сейчас слышите, это я придумал. Это наша вот. собственная текстология. Да. У нее есть два наших собственных аспекта. И что мы хотим, то мы и рассказываем. Да. Вот. Поэтому интернациональный и переводческий. Что это значит? А сейчас будет пример. Вот есть такой сайт немецкий – mlwerke.de. То есть марксист ленинские работы угу. на, гер... на немецком языке, на германском языке. Вот, вот тебе, на, посмотри, это вот так он выглядит. Я не знаком. Вот. Ну, а ну... вот это а, перечень работ Маркса и Энгельса, которые на нем находятся. Вот это на двух листах, в хронологическом порядке. Вот это работы Маркса и Энгельса, которые находятся на этом сайте. То есть всякий желающий может открыть и почитать на немецком Если языке. Язык. Если владеть немецким языком. Если владеть немецким. А вот что немец на этом же сайте может почитать из 55 томов полного собрания сочинений Ленина на этом Сильно сайте. Меньше. Ну там еще на второй стороне немножко Сильно. есть, но это все. Понимаешь? То есть мы вроде бы как привыкли думать, что, и это на самом деле так есть, это правда, что Ленин, является продолжателем дел и идей Маркса, что он развил, углубил и расширил. Ну, я полностью согласен. Я бы даже сказал, что некоторые вещи проще начинаются с Ленина, чем с классиком. Возможно. Но фишка в том, что об этом знаем только мы, по большому счету. А и ведь надо понимать, что мы говорим сейчас о, о соседях. Немцы, там, поляки, латыши. А если мы заговорим, допустим, о Латинской Америке, о Южной Африке, об Азии, Центральной или Восточной, я думаю, понимающий человек легко себе представит, насколько доступно творчество Ленина. На, на языках, которые входят там. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, за время советской власти какое-то количество переводов на узбекский было сделано, и, возможно, mm -hmm. даже очень большое собрание. Но, скорее всего, оно лежит в библиотеке, Правильно. в количестве там три штука, и, и, и доступно каждый раз одному человеку. Э То есть кто-то взял и, и все, и больше никому не доступно. А когда это же самое полное собрание сочинений на узбекском языке будет доступно любому узбеку путем легкого тыка в смартфон, вне зависимости от операционной системы, тогда, мне, по крайней мере, мне кажется, что дело освоения марксистской теории пойдет легче. Ну, причем, сейчас. если мы говорим там об Украине, например, то мне кажется, что большинство там, по крайней мере, русский понимают в достаточной степени. А вот если речь идет об Узбекистане, то там, походу, выросло поколение, которое, ну, в недостаточной степени понимает русский язык, чтобы читать о нем Маркс и Ленин. Ты знаешь, даже об Украине сейчас уже сложно говорить о том. И у нас, кстати, подобные аспекты встречаются, но в следовых количествах. А в Украине, если ты хочешь говорить с человеком о марксизме, тебе проще говорить с ним на украинском языке, нежели на русском. Потому что если ты заговоришь с ним о марксизме на русском, в первую очередь он в тебе увидит русскомирца. Ну, как бы Украина разная, мы же знаем. Ну, тут, наверное, все-таки не вся такая. Но да, часть, да, но говорить же ты будешь не со своим убежденным сторонником, а ты будешь привлекать равнодушного или незнающего, или даже переубеждать противника. И тогда тебе нужно иметь базу на родном языке. Кстати, к слову, немножко пиара. Буквально на неделю назад... Может быть, две недели назад, наше сообщество «Заря» совместно с онлайн-журналом «Пятый элемент», это украинский журнал, закончила оцифровку работы Ленина «Государство и революция» на украинском языке. То есть, заметьте, интернациональный аспект. Россияне оцифровали Ленина на украинском языке для украинского журнала. Большевики так и делали. Да, вот. А помнишь, мы говорили о коммунистической деятельности? Uh -huh. вот, вот это она и есть. Это, просто, как это бразилькизская ну, деятельность, мы же развиваем свою идеологию, но просто уже надо как бы на разных языках, если по-русски не понимают, значит на те, на тело которых понимают. Да, вот и, и, и об этом я и говорю, что э, с людьми нужно разговаривать на языке их общения. А для того, чтобы разговаривать на языке их общения, все идеи, мысли, и самые существенные тезисы должны быть доступны на языке общения. То есть у вас амбициозный план. Сначала перевод в цифру, потом там коммунистический университет Азии и Африки, который переводит все на языки. Я думаю, они справятся самостоятельно. Я верю в то, что разум победит, возобладает и э, эта работа, которая сейчас ну, неоправданно мало, Mm -hmm. Везде. Даже в России, где она кажется широко развитой, вот мы разговаривали в промежутке о том, что есть большое количество людей, которые оцифровывают книги, выкладывают их на различные порталы, если сравнить это с населением Российской Федерации, которая даже сейчас составляет что около 140 миллионов, то вот эти вот сколько пускай их тысяча, да, в лучшем случае, в лучшем случае. Их, их меньше и, может быть, даже на порядок меньше. Но вот это вот тысяча людей в сравнении со 140-миллионной армией людей, которым это знание, а это, в, сейчас я скажу спорную вещь, но это моя точка зрения, в аспекте изменения социальных отношений внутри общества, Теория марксизма – это самое главное знание, потому что это и способ изменения социальных отношений, и способ изменения экономических отношений вместе, воедино, спаянный. Его нельзя поделить, и именно этим он хорош. То есть мы можем на основании какой-то отдельно взятой теории и волевым решением изменить характер экономических отношений в стране. Но мы никак не изменим социальные отношения. Или мы можем, наоборот, вернуться в феодализм, если будет совсем все плохо, и клановая система в Беларуси возобладает окончательно. Она пока еще не возобладала, но сохраняется. Вот. Мы можем изменить социальные отношения, но тогда мы никак не можем повлиять на экономические отношения, потому что любая деятельность, она в нынешних условиях неизбежно завязана на внешние структуры. Даже Северная Корея не является полностью закрытым государством. Что уже говорить о государстве, которое находится в центре... Вот я... Которое говорит, у нас экспортно-ориентированная экономика. Да. Я вот поделюсь хорошим образом, как я себе вижу экономику Республики Беларусь. Это так, чтобы оторваться от этого холодного и умного размышления. Может быть, знаете немецкую сказку про Гензель и Гретель? Это и, которых в лесу? Да, да они их схватили и украли в лес, а они по дороге бросали эти крошки хлебные и потом по хлебным крошкам mm -hmm. вернулись. Так вот, Беларусь живет на тех хлебных крошках, которые роняются в процессе транспортировки газа, нефти mm -hmm. и логистики товаров. Это вот на такая Ганзель или которая поняла, что нам да, да, не в лесу это хорошо, пока крошки сыплются. Пока крошки сыплются, все нормально. Вот. Теперь вернемся к интернациональному и переводческому аспекту. Мы уже а это у нас был интернациональный. Да. Теперь э, немножко о переводческом аспекте. Вот на данный момент один из примеров, как реализуется э, доступность э, трудов. Я видел это на экране компьютера. Там... Дорогие зрители, просто есть несколько колонок, ну, где можно одновременно смотреть, там, по-моему, украинское стихотворение или да. что-то такое, на трех языках, там, с одного экрана, вот, слищать по предложениям. Вот. Это уже как бы больше технологические аспекты, но, э, скажем так, э, одновременное представление текста на разных языках дает большую глубину понимания этого текста. Вот Антон нам только что в кулуарах рассказывал, как он. Понял Витгенштейна. Какой? Да, только благодаря тому, что открыл там на французском, на немецком, на русском. И тогда ты смотришь, вот здесь непонятно, а на другом языке вот уже без косяков. Она на трех так вообще прикрасно. Вот опять же, кстати, не Витгенштейн, конечно, но тем не менее, есть такая замечательная фраза э, в теории э, у Маркса в тезисах о Фейербахе, в третьем тезисе. Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности, может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика. И у нас, у славян... Революционная практика – это пошел грохнул кого-нибудь. Да, это, как правило, штыки, туда-сюда. А между тем, Энгельс, э, сейчас не вспомню где, но где-то писал о том, что когда они писали этот тезис, революцион... Слово революционный они использовали как синоним немецкого глагола умвальцент. Или это наречие? Не суть. В общем, это самое умвальцент означает переломный, переворачивающий. В условиях революции не обязательно кого-то убивать. Да. Достаточно изменить отношения. Угу. И это уже будет революция. Да. И тут, кстати, мы как раз переходим в смысле... Как это... Заходим на почву классической текстологии, потому что именно понимание, что человек подразумевал под этим словом в его жизненной реальности, вот это важно. Вот, вот тут я целиком полностью с тобой согласен. Собственно, об аспектах текстологических мы практически закончили. Uh -huh. В качестве приложения расскажу, как технологически может быть организовано. Это самое Текстологическая работа, потому что, как и всякий процесс, как и всякая деятельность, она развивается, она усложняется, и на разных уровнях доступны разные возможности. Это, но Спасибо интернету, сейчас можно с товарищами из Украины в реальном времени это да, делать. Да, и, и, и это делается, но, опять же, разными способами. Например, если мы работаем в малой группе, нам гораздо проще создать общий Google документ. Поделить текст на абзацы, и каждый занимается своим куском текста, а впоследствии друг друга перепроверяем. Uh -huh. То есть в итоге получается, каждый прочитал или проверил весь текст, прочитал сам и проверил за другими. То есть это получается три вычетки как минимум у нас получается. И в конце, в хорошо бы и в идеале, это еще обсуждение текста. Кто что вынес? Вот допустим... У нас в сообществе «Заря» есть... А, перед тем, как рассказать про сообщество «Заря», хочу выразить благодарность «Максистскому кружку Краснобай», который оказал помощь э, в виде работы своих подписчиков, своих участников. И мы вместе вычитывали эту же самую книгу Вайсберга э, Базарова о производительном труде. Это, собственно белорусский вклад в российско-украинско-интернациональную деятельность. А вот вы в основном классиков, как это оцифровываете, марксизма? Да, да. Но ну, с переводом там ну, на украинский, например, на данный момент. Пока, да, мы надеемся, что э, завяжутся более плотные отношения у нас с поляками, а через них и с немцами. Потому что, ну, опять же... Вот в этом же самом интернациональном аспекте... А немца мы будем Ленина экспортировать на немецком. Не только немца Ленина. Чернышевского, например, будем экспортировать. Кстати, вот слышал про эти переводы Чернышевского. Его в последнее время много рекламируют, но у меня руки не доходят. Почитать, чем он интересен вообще в двух словах. Я помню, что его проходили в разделе «Русская литература». Ну, как бы читали в каком-то классе. Ну, так. Маркс. Почему, для тебя... почему он сейчас нам важен? Маркс для тебя авторитет. <с2> это ну, локальный Маркс? Нет, это вот тот самый Карл. Угу. Так вот, Маркс его уважал. Хорошо. Это достаточно? Ну, мне тогда, как бы, ну вообще так для широкой публики. Почему Чернушевский, не ты, и другой? Ну, во-первых, потому что он первый. Во-вторых, потому что он наиболее э, четко, наиболее ярко и наиболее подробно показал э, весь тот ужас, в, в котором находилась с точки зрения именно социал-демократии, не в аспекте абстрактных социалистических взглядов о том, как было бы хорошо, а вот ну, слушай, я вот в моем лице ты сейчас наблюдаешь, в этом аспекте идеального малолетнего дебила, который знает по Чернышевского только то, что его проходили в школе на литературе. Ну, я тебе скажу, что наша с тобой видео, она не рассчитана на малолетних дебилов. У нас планка немножко повыше все, все равно задрана. То есть, если ты не знаешь, кто такой Чернышевский uh -huh. и зачем тебе его вычитывать, uh -huh. не ходи. Тебе будет неинтересно просто. Иди вон Моргенштерна слушай. Я, кстати, тоже слушаю Моргенштерна, всем рекомендую. Вот. а У нас работа для людей сознательных. Uh -huh. вот. Чернышевский, как и всякий гениальный человек, уникален по своей отражающей способности. То есть, то, как он сейчас у нас в «Обществе зря» идет оцифровка полного собрания сочинений Чернышевского. Мы вот начали с его дневниковых записей. Это первые несколько томов. Вот. Это его дневник. и С этого он... надо начинать. Он написал не только, что делать в школьной программе. Да, он, он описал свою жизнь и описал те отношения, которые существовали вокруг него. Причем это настолько правдиво, настолько жизненно и настолько ярко, что порой ты испытываешь неудобство, читая Чернышевского, как будто он перед тобой ногой. Это настолько, это, ну вот, искренне. Ты, ты как будто живешь вместо него. И когда ты вместо него видишь ту грязь, пошлость и угнетение, и эксплуатацию, которые существовали в царской России, вопрос о том, Стоит ли узнать? Хорошие булки замолкает. На, навсегда он просто исчезает, и ты начинаешь искренне не понимать людей, которые там ну, позволяют себе заговаривать о России, которую мы потеряли. Да. Счастье, да какое? Кстати, сколько там в его собрании? Что, то ли 6 томов, то ли 7 У -у -у. томов. работа А где почитать можно? Пока, рекламу такую. Пока еще не, пока еще не публикуем, У -у -у. но все тексты будут на, в паблике сообщества Заря. Ну, кинем ссылку, ссылочку да. мы приложим. Там э, мы прошлые годы публиковали результаты текстологической работы, в том числе статьи на политэкономическую тематику из журнала под названием Марксизма. Дело в том, что у нас несколько направлений. Угу. Вот у нас есть украинское направление. Люди там просто человек, если он хочет трудиться свободно, он должен заниматься тем, Всем что ему хочет, интересно. Да. Для этого у нас существуют разные направления. Кому-то интересна сугубо международная деятельность. Вот они занимаются украинской... В перспективе, если все будет хорошо, то задача оцифровать всего Ленина на украинском языке. Как создать базу для дальнейшего продвижения. Ведь самое сложное начать, создать фундамент, для того, чтобы действовать дальше. Если у тебя есть надлежащим образом вычитанный и подготовленный комплект литературы, ну, то есть уже оцифрованный на русском языке и на украинском языке, то сделать третий столбик на, на французском языке уже на порядок проще. Просто автоматически. Потому что у тебя 75% работы уже сделано. У тебя все есть, осталось только осуществить перевод. Причем ты, когда делаешь перевод, у тебя перед глазами хороший текст, нерванный, не там, как бывает, скопируешь откуда-нибудь, бросив телеграм-канал, а там строчки вот такие разные, mm -hmm. разной длины, и ты читаешь, и у тебя просто глаза сходят с ума, потому что они, ну, они не могут это читать. А когда у тебя перед глазами один текст, и он выверенный, и ты знаешь, что там не будет ошибок, то качество твоего перевода увеличивается на порядок. Так вот, у нас есть украинское направление. У нас есть у Чернышевского люди, которым вот интересен исторический аспект, аспект развития марксизма, до как социал-демократическое мышление прорастало сквозь вот, ну, ту грязь, в которой оно зарождалось. И третье направление у нас есть, политэкономическое. Вот это то, которое занимается обработкой статей журнала под знаменем марксизма. И в дальнейшем у нас еще планы о создании библиотечки политэконома, где в, э, в древовидной структуре будут все эти работы разбиты по методическим темам. То есть теория производства, теория стоимости отдельно, теория денег отдельно. Теория земельной ренты отдельно, теория международных денег отдельно. То есть, если человек интересуется какой-то конкретной темой, он приходит на портал, забивает в поисковой строке нужно ему словосочетание и ему перечень работ не только классиков, которые обязаны знать все, но и дискуссионных работ. Для чего? Потому что для того, чтобы понять суть, явление. Нужно определить границу этого явления. А границу этого явления невозможно определить, не зная того явления, в котором нету этой сути. То есть сейчас, сейчас будет сложно, но границу понятия нельзя понять без отрицания понятия. Сейчас попробуем попроще. Вот эта досочка. Угу. вот. Находясь здесь, мы не знаем, где заканчивается досочка, потому что вокруг нас в виде досочка. Понять, где она заканчивается, можно только выйти за ползелы. А, да у нас тут стол. Да. И вот эту границу можно в понятийном смысле uh -huh. можно определиться, только изучая те работы, где по каким-то причинам субъективным или объективным да, человек ошибался. Та же самая, например, Роза Люксембург, которая писала свою замечательную работу «Накопления капитала». Кстати, Роза Люксембург нету оцифрованной вот этой? Она есть даже в оцифрованном виде, но, к сожалению, в той работе, которая есть, там утеряны все выделения. То есть то, что она считала важным, uh -huh. просто люди взяли вот это доживю, Переформатировали в текст. А там должно было быть жирным шрифтом. А там кое-что должно было быть жирным. И, вот, и это потерялось. Мы, безусловно, мы это восстановим, но э, просто надо понимать, что человек, когда выделяет что-то жирным, видимо, он считает это важным. И хорошо было бы при чтении на этот кусок обратить внимание. Но его нет. Тем более, когда сложно читаемый достаточно современному человеку текст начала 20 века, когда он много букв, что называется. Да. А тут было бы выделено, было бы проще. Да. И поэтому сопоставляя классические тексты и тексты дискуссионные, гораздо проще понять смысл того, что написано в классических текстах. А если да, сам ты сам понимаешь нет. смысл того, что написано в текстах, ты Неизбежно начинаешь руководствоваться этим в повседневной деятельности. Посмотри, из-за чего идет срач, ты поймешь что самое важное. Я бы со своей колокольни, как в некотором смысле журналист, сказал, что очень не хватает в плане оцифровки, справочников и статистики. Советской и белорусской. Вот Минстат публикует статистику, там можно найти за последние лет 10, с 2010 а вот как бы до и ты такой пишешь, вот буквально вчера, там, позавчера писал, надо было вот э, за последние там 10 лет мас усох там, с 23 тысяч человек до 15 тысяч человек. И мысль, что вот найти бы, а в 90-м году было, и невозможно найти. Согласен. А вот если бы можно, было бы очень круто. И Согласен. левой публицистике очень не хватает на самом деле статистики, справочников и всякой вот такой Это, порядке. кстати, очень благодатная тема для работы именно белорусских текстологов. Надо... Белорусские текстологи, ау, <свят> где вы, мы вас ждем. Дело в том, что... Э, вот это прямо близко к практике, это вы нам снаряды будете подносить. До, фактически. Сих, <свят> до сих пор нет э, ну, более-менее цельной работы о том, как изменилось белорусское общество, начиная с 90-го года и заканчивая 2020 так И на самом деле для этого надо идти в библиотеку, очень капитально рыться, когда тебе иногда часто, не знаю, статистика абортов, как она вот от 80-го года там, до 2020 -го, и не найдешь же. Все верно. Социальная структура, промышленная структура. А структура она есть в природе. Ну... Она есть. Ее можно исследовать, и для того, чтобы понять, куда мы катимся, нужно иметь перед глазами курс. А для того, чтобы иметь перед глазами курс, Нужно иметь базу данных. И она даже есть, эта база данных. Но она недоступна пока. То ну, есть... то есть она сложно доступна. Это надо идти да. в библиотеку, посвятить время, чтобы найти вообще, где Ну там. Это тоже отдельный как бы, кусок времени и сил. То есть это благодатная почва для работы. И у нас есть сейчас все для того, чтобы сделать благо для всех. Пусть... Каждый понемногу, пусть по чуть-чуть, по полчаса в неделю, по 10 минут в день. Работа в сущности несложная. И на первоначальном уровне, вот чем хороша текстологическая работа, она у нее низкий порог вхождения. По большому счету, чтобы начать заниматься текстологической работой, для начала нужно школьное знание грамматики и аккаунт в Google Docs. В, на Google И Диск. возвращаясь к тому, с чего мы начали, там 10 забастовок, 10 митингов и так далее, я бы немножко, может, выульгаризировала эту фразу, товарищ, если ты не готов организовать 10 забастовок, mm -hmm. и даже 10 митингов, то... Возможно, есть... Возможно, смысл? есть как бы желание запал и готовность оцифровать хотя бы одну книжку. И на самом деле, делая это, вы помогаете белорусской левой публицистике, если это статистика. Вы помогаете людям, которые... Ковыряют палочкой нынешнее украинское государство, так сказать, переводя Ленин, Ленина на украинский. А, ну, в общем, много ну, чему, чем помогаете. В общем, я думаю, мы под видео оставим ссылку. Да, разумеется. На марксистский кружок Краснобай. Пишите, если у вас вдруг появится желание заниматься текстологической деятельностью, пишите в сообщение паблика. Мы обязательно ответим, обязательно привлечем к вас к работе. Это легальный. И совершенно законный способ принести пользу коммунистическому сообществу всего мира. Именно да. в таком аспекте следует рассматривать текстологическую деятельность на данный момент. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег. Интересная была беседа. Надеюсь, не поставила. До новых встреч, раз. разумеется.